Летом 2017 года мне сделали ампутацию руки вместе с плечом, у меня рак, хондросаркома и в, тот же, в то же время в онкоцентре мне дали направление на протезирование Вальбрифта. Я еще последние дни снимал в Ленинграде съемное жилье, зашел в интернет, посмотрел и мне попался от Табок, там протезист делает, то он тоже на протезе. Я им позвонил, объяснил всю ситуацию, подъехали, сделали техническое задание, поговорили, поговорили. Мне надо в протезе, самое главное, это вес. Отто Бог сказал, что протез не будет больше 5 килограмм. Сейчас маленечко на этом остановимся. То есть это будет пластиковая заливка, пластиковая заливка, кожаные ремни и основа будет титановые трубки и поролоновая начинка руки. Кожаная, и резиновая перчатка под цвет кожи подберут. Все это вместе будет весить около 5 килограммов. Я проанализировал. Так как мне было дано направление Вальбрехта, я пош... зашел к ним на сайт. Кстати, сейчас на сайт заходил, уже этой информации нету. У них были виды протезов выставлены, работы и стоимости. Такой протез стоил 70 тысяч рублей. И вид. Знаете, что печально? Вот вроде ц... век цивилизации, шагнув в, цифровую... в цифровой мир но там как остались вот эти вот послевоенные протезы все заливное пластик все заливное все тяжелое я сразу конечно посмотрел и думаю да правильно что я съездил вот табок сделал техническое задание осенью на комиссии МСМ мне поставили группу дали ИПР индивидуальный, индивидуальный план развития наверное расшифровывается. А с ним я уже с ним я уже обратился в фонд социальной Страхование. в Бокситогорске, там сделали заявочку на протез, отправили в Питер. Все, прошло какое-то время, это осень было после Нового года, звонят мне с Альбрехта вот вы у нас будете протезироваться. Я так, подождите, говорю, минуточку, я оформлял заявочку от Табока. Почему вы берете? Ну, вот типа мы выиграли тендер. Я говорю, как это так выиграли тендер? То есть стоимость протеза вот Табок составляла на то время 400 тысяч. 40 тысяч рублей, они со своей себестоимостью 70, не себестоимостью, со своим протезом довоенным, допотопным, может он, конечно, не довоенный, но на современный мир он действительно является допотопным, и понимаю, что он будет тяжелый. Они со, со своей стоимостью 70 тысяч хапают тендер на 400, и говорят, что мы вам все сделаем, все в порядке, я говорю, весь сколько будут? Вежливо меня так спрыгивают, говорят, мы вес сейчас не знаем, вам надо подъехать, мы все сделаем, все рассчитаем. Я говорю, нет, ребятки, я кота в мешке брать не буду, отказываюсь. Второй год, то же самое, я прихожу на МСЭ, делаем все заново бумаги, фонд социального страхования, все так же оформляем, отправляем. Опять также после Нового года, звоночек, здравствуйте, какой-то то-то-то-то-то, я говорю, хорошо, говорю. Мне, пожалуйста, техническое задание протеза. Вес мне хамить начинает, хамить начинает, я уже не помню ни, ни фамилию, ни имя, кто там общался. Мне начинают хамить, я что, вам специалист, что ли? Я вот тут на телефоне, А говорю, а что вы мне предлагаете? Кота в мешке, давайте возьмем. Я объясняю, я говорю, у меня нет плеча, мне надо самый легкий протез. Он с меня просто будет вот так вот скатываться. Мне не надо вашей ваши допотопные протезы. Мне надо полей, сделайте легкий. не вопрос. В одном месте меня даже обманули, что мы закажем, раз у вас вот табот, мы закажем все комплектующие от табота и соберем для вас. Я не стал поспешно давать э, согласие, но все равно надо было туда мне приехать. Я просто позвонил вот табок, и они сказали: Нет, мы никому комплектующие не предоставляем. То есть это был обман. Это второй год. Потом еще раз какая-то компания позвонила, то же самое. То же самое опять заново нам с мне уже дали бессрочно, ИПР, соцзащит... Фонд социального страхования. Обращаюсь к городу Бакситогорске, опять заполняем все, отправляем. Здравствуйте, снова какой-то колхоз выиграл тендер. Уже перед этим, перед этим я звонил в Санкт-Петербург. Мне в Бокситогорске дали телефон, я уже объяснил. Я говорю, в компьютере запишите все, я говорю, пожалуйста. Я не буду брать протез, который потом будет где-то валяться, пылиться дома, потому что он мне будет неудобен. Вот, я говорю, я нашел, где мне сделать максимально легкий, который, которым я буду пользоваться. Нет, все равно звонит мне какой-то непонятный подрядчик, который опять выиграл тендер. Отказ. Опять позвонил, в следующий год коронавирус, я никуда ничего не обращался, и вот в этот год они мне позвонили с Санкт-Петербурга, напомнили, чтобы я сделал э, заявочку через госуслуги. Госуслуги это такая блудня, это такая блудня, нигде ни видеоуроков, ничего нету, я какую-то заявочку оформил. Они просили номера вписать все. Я посмотрел видеоролик в интернете, примерно по нему сделал. Нигде там не попросили меня не указать ни номера, ничего не номера индивидуального плана развития и ПР бумажка выдается нам С. Нигде этого ничего нет. И уже пришел отказ, что ваше заявление не зарегистрировано. Ну я тут ездил в Бокситогорске, опять в фонд для социального страхования оформил уже как регистрационный и туда отправили в Санкт-Петербург. Сейчас подождем, что чем закончится это канитель но вот летом будет уже как пять лет как я после операции на данный момент я пользуюсь вот такой вот штучкой я ее называю фальш-плечо это кстати американская все и она уже пришла в негодность здесь я заменил резинки резинки вытягиваются здесь я заменил резинки на этого хватило на полгода эти резинки тоже вытянулись в данный момент у меня точно такой же конструкции таких же размеров немецкая но вся неудобная вся грубая вся реже на этом ролик заканчиваем. С вами был Сергей. До свидания.